Всем здарова, с вами Гидр�имонт4, и сегодня у нас реакция на ролик, сделанный в Гэри Мод по Left 4 Dead. Называется «Кто готовит сегодня вечером?» Блин. Ах. Ник. Никки. Слова все взяли из игры. Николас! Да, я молодой. Приготовь пожрать. Да. Сейчас я зажарю тебе целого буйвола. Да. Класс. Да расслабься ты. Уж пошутить нельзя сразу. Я бы взял гамбургеры соусом, бургеры, большую порцию картошки, Нет. большую фанту. Да, И Еще кусок ягненка. Нет! Нет! Мистер, мне очень не по душе ваш тон. Поцелуй меня в жопу. Тренер, еще раз так сделаешь? А как он его с пальцем поднял? тебе вот это? Happy happy joy Happy Joy Happy Happy Joy Happy Happy Joy Joy Joy I don't think you're happy Хорошо что я Сдохни, сдохни! как ты чуть не убьешь. О, Господи, что? Надеюсь, что я не Ему в руки отхрена Что? Вот блин! сейчас здесь все будет очень грустно черт это не смешно серьезно а -а -а -а! ник да я голод. а мне плевать что сказал видишь Всем плевать мой а приятель! Сегодня вечер. Автор оригинала Рэйкуджо. Перевод НаскАмаз. Роли озвучивали сами знаете кто. Спасибо за просмотр да, и приятного заметил. аппетита. Только не говорите мне, что этого вы не заметили. Я не заметил. <связь> Слишком быстро было. А, дать до следующего видео.